Все, молодец! Ну ты, конечно, выдала. Да. Мы посмотрели все видео, теперь вам нужно зайти в интернет, найти нашу страницу, непременно пересмотреть все видеоролики и проголосовать за те, которые вам больше всего понравились. Ну и, конечно, снимайте новые видео, отправляйте их к нам, и мы с вами еще обязательно свидимся. Пока! Здравствуйте. Время новостей на Первом. О самых важных событиях расскажем прямо сейчас.